Так, хэштег, счастливая мама. Отстань! Ну, мам! Ну, Андрей, спина болит! Зачем ты меня такая старая родила? Старуха! Мой литл-боги вперед! А где же наш Андрюша спрятался? Кроватью? Нету. Гу -гу! Мама, мама! Андрюша! Андрей, ну выходи! Выходи! Господи, что опять? Ну ты слишком долго меня искала. Ой, господи, ну идем мыться.